Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. И мы продолжаем наш Long Dark. Нас ждет путь к выжившему. Так что туда и мы и идем. Подожди, а мы еще что-то? А, еще что-то должны найти? Это значит что-то, что-то еще. Мы значит не все обыскали? Да? Получается-то. Мы нашли бункер. Что-то еще. Найдите журнал, спрятанный в вентя... а -а -а, вентиляции. Я научился, наконец-таки, пользоваться журналом. И смотреть, как там правильно делаются миссии. Так, все, заползаем тогда обратно ищем вентиляции журнал. Посмотрим, что там нам дадут. Знает, запись идет, камера есть, все есть, все, все, все на месте, все замечательно. Да, быстрей. Я починилась, короче говоря. Я поменяла одежду, я починила. А, а я-то думаю, где я? Что происходит? А вот оно что. Ну, давайте этот самый включим. Давай, давай, давай, давай. Так, открыть. Во! А, журнал Джоплина, часть один. Ну, давай. А -а -а, метель на подходе. Никто не знает, когда она будет здесь, но я уже чувствую ее. Это не остановить. Пока она не утихнет, лучше не высовываться. Ну, судя по тому, что тебя здесь нет, ты высунулся, да? Найдите второй бункер. Второй бункер. Второй бункер, мать его. Второй бункер, второй бункер, второй бункер, второй бункер, бункер второй, второй бункер, бункер второй, второй бункер, а где он, где? Далеко, далеко, далеко. Так, план действий. Быстро накидываем. План действий. Забираем выжившего. Приходим сюда, все скидываем, заглядываем в церковь, если ничего не происходит, все. Идем в бункер, после бункера идем опять к выжившему. План действий такой. Пока де действуем так, все. План у нас есть. План забористый, хороший, качественный. Главное, надежный. Как автомат Калашникова, мать его. Как там самолет и, и, и, и постоянно вот, вот, ходьбы к самолету от самолета к самолету от самолета там по иде... я не знаю может ли там. я короче не буду рисковать пытаться пройти еще где-то а по идее мы можем пройти там я не буду рисковать идти куда-то в другую сторону А наверное туда можно пройти я поперлся туда естественно соответственно а как же иначе так, вес мне удалось скинуть до 40 килограммов. Мы и починились. Я поменяла одежду, подрала ее, починилась вся. Вроде все должно быть хорошо. Вот, кстати, дорога. Мне показалось, я кого-то слышала. Но мне как-то пофиг, она на мне волчья шкура. Они должны меня бояться. Если что, я просто заловлю, а от мудоху их заберу мясо и оттащу к, к народу. Что у нас дальше? Где мы? А, нет, мы, мы еще не дошли до дороги. Мы почти дошли до дороги. Но нам в любом случае вот тут вот пройти никак нельзя. Нам по дороге вот так вот. И уже вот тут вот можно как-то вот что-то думать, предпринимать. Ну, как показывает практика, чувак именно вот тут в центре должен находиться. Мы даже, наверное, можем не тратить эти самые патроны. По идее. Пойдемте тут. Будем потихонечку проходить. А, это я, да, это я, это я уже видела, это я уже... В машину я не садилась, мне было в впадлу. Мне было просто тупо лень. Я даже не знаю, стоит ли мне носить с собой гвоздодер. Стоит ли оно того. Нужно ли мне оно. И там домик, ну мы сыты, довольны. У нас сбился график, кстати говоря. Мы днем спим, ночью гуляем. Так, нам по-любому вон туда. Тут мы не спустимся нигде никак. Тупо по дороге нам нужно идти. Это я уже... Я уже тут все исходила. Я уже тут все изучила. Я уже знаю тут все дороги. Все развилочки. Как сюда можно попасть, как нельзя. Это, это знаете, это что-то типа какого-то прям острова. Острова, на который можно попасть лишь одной, сука, мать его, вот дорогой. Но мне, кстати, понравилась вот эта вот фигня с пещеры. Это прям класс. Реально класс. Нет, смотрите, красный э, факел, он как-то подольше. Подольше все таки горит. А синий тогда зачем? Синий горит меньше, но у него цвет хотя бы приятный. Ну, вот в плане того, что не хочется жмуриться. Нет, красный дольше, красный реально дольше горит. Может, у синего эффективность какая-то такая вот более жесткая, чем у красного. Красный он обычный, стандартный. путешествие то так где мы ага уже уже по идее можно потихонечку сворачивать давайте мы сейчас обойдем вот эту вот скалу я надеюсь если мы ее сможем обойти обойдем скалу и вот выйдем уже вот как раз к нашему пропавшему причем мы же там ходили мы там реально точнее ну, да мы там ходили мы должны были его встретить Наверное ну, сейчас посмотрим, где он находится Если В месте, где мы уже были То это уже будут вопросики, вопросики, вопросики Будет смешно, если мы его находили, облутали и пошли дальше Ну, по идее, там костер они разводят, правильно? Я же ведь костра там нигде рядышком не видела Так, где мы? почти почти почти почти почти дошли сейчас мне выпадают наушники опять снова опять эта борьба с наушниками их не могу не люблю наушники вообще никак не люблю наушники затычки в плане именно не люблю затычки а большие уши я не знаю там один наушник больше моей головы всей по-моему я девушка не особо такая прям круп Крупная, большая Я маленькая Поэтому какие-то вещи на мне Некоторые, стандартные смотрятся больше, чем нужно Так Где мы? Мы уже на подходе Туда дальше, туда дальше, туда дальше. Или нет, или я тут не была. Но я помню, что я тут где-то рядышком переходила дорогу. Мне бан... тупо интересно, они, разрабы, реально, они помещают выживших в центр круга? Или все-таки как-то разбрасывают? А вот если бы у меня не было с собой файра, как бы я их находила? Если бы я там, скажем, не додумалась бы использовать фаер. Где он? Так, все, я иду как раз в центр. Я просто проверить теорию. Я сейчас не буду включать фаер. Я забралась на какой-то камень зачем-то. Спускаемся с камня. Вот, да, в центре. Да? Или центр где? Центр вот там. Ты что, ты... Это. А, там... а, там разрушенный домик. Все, я нашла этого чувака. Благо, нашла без фаеров, мы сэкономили файры. Мне кажется, ему пофиг. Он, он это, уже все. Алис. Лежит. Так, я знаю у тебя. У тебя тут что? 48%. А смотреть. Значит, надо поить. Надо поить. Давай. Вылечить, а! Риск обезвоживания. Я сделала, что смогла. Давайте кофейку бахнем, э -э готовить. Вот в этой вот, вот банке банка кофе. Давайте вот такого вот кофе готовить. Тут тоже бесконечный костер. Я, я, как я понимаю, надо запомнить это место. Так, у нас один костер бесконечный. Вот тут вот находится. Еще один бесконечный вот так одинокий как Зверолов в одиноком Зверолове надо запомнить еще второй костер бесконечный если вдруг уж что если он вдруг мне понравится так поднимаем банку а, сейчас выкинуть банку другую другую другую другую другую другую другую выкинуть банку банку выкинуть другую бросить да вот это. А. Так, ну я надеюсь вы готовы. То что переться мы будем долго, нудно и отвратительно. Ну пошли, медведь. Ой, а как красиво смотрите березки, березки вокруг одни березки, красотища. Серьезно? Очень красиво смотрится. Вот такой медведь не вписывается в эту картину. Тихо, тихо, тихо. Там медведь, подожди. Подожди болтать. С одной стороны скалы, с другой стороны, медведь, блин, на нас еще чувак лежит. -мо. Мне даже там не походить, не плутать, ничего. Мишка косолапой по лесу идет. Что-то там дальше про шишку было. Не помню, что там про шишку было. <свист> Что-то там шишка отскочила. Прямо мишки в лоб. Что-то -что из этой серии. Я не помню, как это звучит все. Ага. Вон там вот, да? Туда. Прям туда все. прям по курсу идем. Если будут где-нибудь где волки, бросаем чувака, стреляем в волков, забираем все мясо и абсолютно спокойно тащимся дальше. Блин, заблудился в березках. А тут есть у вас кора лежит? Ну, березки лежат. Где кора, мать ваша? Должна быть кора. Так, я... А, вон дым. Все, вижу, вижу, вижу, вижу. Как обычно, отвлекаюсь на березки и не могу найти, где дым. Так, ну, план действий. Да, есть и второй план действий, да. Столько звуков, та та та та та та та та Я, кстати, та сделать погромче чуть чуть чуть Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть чуть та та та та та та та та Вообще, что-либо, что тут происходит. Опа! Братва пришла! Санитары! Санитары подвалили. Ну, давайте, ребятушки. Я слышала, вы откуда-то оттуда выли мне. Вон бежит. Глазами светит. Как светит глазами, страшно. Смотрите, а. Бежит зигзагом причем. Дальше. Один лежит. Ну что, подойдете? На мне волчья шкура. И рядом со мной лежит труп, ребята. Вы подумайте. Серьезно? Где он Блин, они окружают. Они не могут ко мне подойти, они боятся. В смысле? Вернитесь! Эй, серые, идите сюда. Мне нужно еще мясо. Вот возвращается. Иди, давай сюда. Твою мать! Промахнулся. Подожди, вернись, вернись, вернись, вернись, вернись, я все прощу. Эй! Ты должен вернуться! Ваш боевой дух еще не иссяк. Алло! И где они? Они меня бросили. <laughs> Алло! Эй! Они ушли, все. Ну, ладно. Я забираю все мясо. Забираю кишки, забираю шкуру. Полтора часа. Они так и не возвращаются. Э -э -э. Э -э. Так, от меня должно, по идее, пахнуть. Очень сильно пахнуть. Так, она у меня замерзла. Замерзла. Это плохо, это значит, надо разводить костер. Это опять ее скинуть. Нужно? Аб. Аба. Аб. Как ее зовут? Аба? Просто аба? Так, еловые дрова разводим при помощи. Ну давайте горючие используем. Там. Будем не еловыми дровами, а. Дров у меня нету. Ну, давайте. Тихо. Не скули там. Сейчас разразводим костер. Грейся. Ждем. Ждем, пока она согреется. Пока она там согревается, мы можем, кстати, что-нибудь приготовить. О а чем мы можем приготовить? Можем приготовить волчье мясо, кстати. И вот сюда еще тоже. Волчье мясо. Так. Вот это мы последним закинули. Сейчас должно вот это. вот забираем забираем сколько еще 19 минут будет ты согрелась согрелась попить хочешь давай сейчас зальем в нее ну, по идее ей должно было хватить до базы все Света довольно замечательно идем дальше ну а чё? это чтобы время нам не тратить уже на базе, да, чтобы не тратить много времени, там, вот ждать пока приготовится мясо, мы приготовим его прямо здесь и сейчас. Так, уже вот рядышком мы, прямо вот совсем рядом находимся. Бегать мы все равно не можем, поэтому... Бегать мы не можем, поэтому я захватила с собой шкуру и кишки, и мясо, и все, просто вот все, что смогла. Заяц спокойно. Я мне кажется, я зайца услышала, он прям, прям в истерике убегал от меня. Так вот, чтобы на базе не тратить много времени готовкой, можно готовить, когда на, когда был, когда это самый наша абба будет замерзать. А там что? Там волк лежит? Ну-ка, подожди. Ну-ка, ложись. Подожди. Скинь ее, Скинь, скинь, скинь. скинь. Да, тише, тише. Поэтому ты ее швыряешь на землю. О, труп волка. Мой. Это который только-только сдох. О, 6 кг. Давай. Шкуру давай. Кишки давай. все давай. Забьем им просто до отказываюсь этот долбанный холодильник А где Аба? Так, волк вот он а С какой стороны я подошла Я уже я не помню А где Аба? А, вот там Там? Да, Потеряла человек, Да тут туман спустился. Она, в принципе, нормально. Опять сейчас костер разведем. Блин, а мне, кстати, нужно дроп над надыбать. Уже себе. Было бы неплохо. Так, ну мы хорошо, мы подрали волка, еще одного нашли. Ну, теперь все, с едой вопрос, я так думаю, решен уже. Блин, это все, что у меня осталось на самом деле. Ну, давайте вот это используем. Сто процентов. Шикарно. Perfect. Да, я тоже так считаю. Perfect. Ну. А, мне, пос... мне показалось, что там это самое. Во волк. Такой, а, нет, нет, опять это психанутое. Опять это бешеное. Так, готовим волчье мясо. Ждем. Забираем, забираем. Сколько еще? 58 минут. Сойдет. Еще волчье мясо готовим. Готовим. Готовим. Ждем. Все, забираем. Забираем. Отлично. Сколько там осталось? 21 минута. Ну, уже все. Не доготовится там мясо. Несем. Okay. Так, все хорошо, все хорошо. Ну, ну, ни хрена просто не видно. Так, идти куда-то туда. <laughs> Идем. Ни хрена не вижу, реально. Туман какой-то откуда-то появился. Непонятно. Блин, она уже пить хочет, пить, есть. Жрать, жрать, не пойми что. Так, скалу вижу. За скалой вроде вон там свет какой-то. Или нет? Или это просто скала так выглядит? У скалы такая водка странная. Будто она светится. Так, да, обходим. Нам, мы все равно пешком идем. Блин, давайте мы... А, а мы можем так? Да, мы можем так, наверное, поесть, попить. Давайте-ка, быстренько поедим, попьем. Пить, пить, пить, я тебе... Кидай. Пей. Женщина, с ней очень сложно. С ней очень-очень сложно. Давай, ешь вот это вот. Сейчас мы всю самолетную жрачку съедим. Но она все равно калорий мало дает. В принципе, она даже хуже, чем батончик шоколада работает. Но хотя бы восполняет еще бонусом и воду. Да что вы там плачете все Так, все, готово У меня уже 78% Сейчас вот скочит, побежит Может, почти полностью здоровый Я прям шикарный врач, хочу я вам сказать Я правильно вижу? А, я с этой стороны начала обходить. Так и пойдем С этой стороны начала обходить. так и пойдем Я прекрасный врач Держи. Да все, под контролем ты почти здоровый Сейчас вот просто встанешь и поскочишь Реально. Миссия такая неторопливая. Деваться тут некуда. Самолет. Все они про самолет говорят. Мы уже вот полчаса тащимся и нормально. Ну почти полчаса. 20. 23 минуты где-то. Ну, по моим часам 23 минуты мы тащимся. Нормально. У нас получится. Я зашла на камень? Серьезно? Я, я на него зашла? Гребанный туман! Я ни хрена не вижу! Или нет? Я, я прохожу мимо? Я же прохожу мимо? И вот как вот это вот по Понимать? Вот тут у нас была скала И я как-то вот через нее прохожу Как доверять этой карте? Как ее понимать, как ей доверять, я вообще я не знаю. Везде карты как карты. Нормальные карты. А тут карта, я не знаю. Какой дебил ее рисовал. Это кошмар, вот ужас. Она абсолютно непонятная. Там, где по карте, по идее, должен быть обрыв, его нету. Там, где по карте горы, их там нету. Там вот просто вот... Холмики легкие. Или там, где нарисованы холмики легкие, там, блин, огромные скалы, которые невозможно обойти. Так, там. Туда. Да выберемся, выберемся. Вон он живет. Сколь... Скольких волков вы повалили. Это снег, дорогуша. Это снег и а они не небо. Слушай, мне сейчас от костера разводить нечем. Ты давай-ка нормально. Давай-ка не будешь ты его сейчас охлаждаться тут по дороге? Не надо. Это а еще по мне потечет. Спокойно. Идем, держи, да, камеры есть, все есть, все на месте, все, все, все, все. То у меня уже это, как, как прошлый раз мы камеру забыла включить. Все. Теперь у меня паранойя появилась на эту тему. С одной стороны это хорошо, с другой стороны толбаная паранойя. Чтоб тебя. Но мы идем вроде бы по дороге, у нас все в порядке. Правда Аба замерзает в несколько раз быстрее, чем мы. Так, у нас есть волчья шкура, мы можем починить нашу эту шубу. Потому что весит она до хрена, а греть уже начинает, не очень. Что-что случилось? Что случилось? Это странный у них разговоры. Так, туда. Ну мы, да, мы действительно почти дошли. Когда уже этот туман сойдет, он меня с ума сводит, и вот ей-богу. Он надоел, я, я ни хрена не вижу. О, музыка началась. Значит, мы где-то рядышком. Ну, вроде, кроме вон, начальной заставки, вот этой вот песенки долбаной, больше ни на что авторских парав из Лонгдарка не прилетало. Самое дебильное, что эту заставку даже скипнуть нельзя. Там просто вот насильно тебя заставляют слушать эту музыку. Им плевать, нравится она тебе или нет. Ну, типа, сиди, смотри, слушай. Я пыталась скидывать, я нажимала на все кнопки, там и мышки, и клавиатуры, и ни в какую. Так, туда. Сейчас, там вот церковь мы должны увидеть. Да? Ну мы вот прям вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот-вот-вот тут. Та-да? Та-да-да-да! Мы что, сможем пройти? Зеленое пламя повсюду. Это она, наверное, про северное сияние говорит. Ну, видимо, как раз они угодили в северное сияние. них все созбоило и они это, шпикировали. Ну, как бы это, конечно, очевидно и логично, но... Произнести слух это надо. Мы пришли. Тем, тем временем мы пришли. Я вас поздравляю. Очередная, скучная, ужасная миссия. Так. О, блин, у меня аж в горле запершило. Вон там по идее, да? О, дырка в заборе. Отлично. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Мы почти пришли. Не надо там тебе хуже, еще хуже, не хуже, нормально. Сейчас все будет в порядке. Где, блин, этот дом? Вон он, все, вижу, вижу, нашли. Все замечательно, не переживай, мы уже все, мы пришли, мы, мы на месте, мы тут, мы здесь, мы здесь, мы рядом. Don't close your eyes. Night Кому че жжет? Так, ну мы молодцы. Мы сейчас закроем вопрос с едой у них. Мы им накидаем волчьего мясо. Мы себе починим волчью шкуру. Волчью шубу. Шкуру починим. Шкурой починим волчью шубу. Так, не зуди мне в ухо. Мы пришли. Так, ищем еще одну, значит, кроватку для нас. Должны были подготовить постель. По постель. Так лучше. да, да. Да, да, да, да, да. -да. Ага, вот, вот, вот, вот, вижу, вижу, вижу, вижу. Сейчас иду, иду, иду, иду. Так, все, скидываем, раскладываем. Так, тихо. Ну, мо. Замечательно. Замечательно. Так, что у нас? Высушенная волчья шкура, замечательно. И высушенные кишки, прекрасно. Скидываем опять волчью шкуру. Вот мы наготовили уже. Какие мы умнички. Мы прям... Так, скидываем. Звук такой. Мне кажется, я там еще подкинула это повязку одну скинула случайно. Ну, не страшно. Так, сейчас возьмем волшую шкуру. Кишочка. И давайте... Действие. Ремонт. Кишки, вот еще есть. Ремонтируемся! Потому что мы потеряли чуть-чуть процента. Так, все. Мы потеряли совсем чуть-чуть... Вот, чуть-чуть мы потеряли. У нас сколько? 89% было, да? Или сколько там? 87, 85? Ну, не То есть где-то 15% потеряли. Мы потеряли... Половину тепла. Половину тепла реально мы потеряли. Это вообще не прикольно. Нам еще нужно зайцев налупить. Ой. Так. Далее. Идем скидываем мясо. Мясо, испорченную еду и все в таком духе. Погнали. А, еда. Вот она. Банк Сардин 34. Скидываем. Шоколадку не отдам. Это точно скидываем. Сколько там уже? 6. 8. Интересно, а сырое мясо есть, дает? Да. Почти, почти, почти, почти. Что мы еще можем? Вот, шоколадками докидали. Замечательно. Так, антисептик и повязка. И старого висящего... Бля. Черт, от него избавилась. Так, мясом мы скинули. От еды мы избавились. Керосин. Керосин, керосин, керосин. Это что? Это просто горючее, да? А у нас, по-моему, керосина нету. Так, выложить железяку. Керосин. Оно, да? Подождите, я... я, я... блять, да подожди что ты. А, оно, по-моему, подходит, да? Сейчас. Топливо. Нет, не подходит. А, подожди, керосин, ё-моё. Да, подходит. Керосин, вот он. Топливо для фонаря. А у меня вместо топлива для фонаря есть это самое. Была же! Где? Сейчас поход. Все? Нету, а куда я делал? А, я, наверное, скинула себе, чтобы оно не мешалось. Оно много весит. Точно. Так, ну, керосин, блин. Блин! Блин! Ну, в принципе, ладно. Топливо для фонаря можно отдать. Таскать с собой этот керосин. На. Есть! И топливо нам нужно. И антисептики нужны. Антисептики, антисептики, антисептики. Так, нужно запомнить. Антисептики и дрова теперь нам остались. В принципе, мы неплохо справляемся. Мы молодцы. Так, нам нужно Поспать. Поспать. Поспать, поспать А, сейчас день Пойдемте в эту самую сходим Сейчас же ведь день, получается Солнце встало, я надеюсь Сейчас день Пойдемте в церковь сходим Я хочу все-таки посмотреть, что с этим крестом а, Либо днем нужно туда Либо ночью, я так понимаю Один из вариантов Ночью мы были Или когда мы были? Ну, короче, сейчас запомним. Днем заходим и сейчас смотрим. Происходит ли что-нибудь. Или в 12 часов, или когда это? Шапка из кроличьего меха! А как? А, как? а этого не было жить. Благодарственное письмо!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 <смех> у, у меня есть кроличья шапочка Кроличья, кроличья шапочка Кроличья шапочка, шапочка кроличья ха -ха -ха. <смех> Давайте вот это вот снимем Хотя просто тупо посмотреть, как он выглядит Носить 2-0 дает Ну блин Защиты больше От ветра лучше защищает весит побольше но бегать не мешает эй <связать> посмотрите какая вообще вообще вообще огония, огонь огонь замечательно ай хорошо а теперь я довольна я довольна я довольна я, я, мы молодцы с вами мы с вами такие большие-большие-большие молодцы. Мы столько всего сделали, получили записку, получили кроличью шапочку. Мы все сделали точно. Тут я карту, карту. Да, все тут сделали. Вот тут вот, вот, тоже все сделали. Там, там просто осталась метка. Так, осталось э, дойти. Вот, на беге. Тут еще какая-то пещера. Ну, то есть, действуем по плану. Сейчас мы тут отдыхаем, э, релаксируем и идем вот так вот. Идем вот так вот, и отсюда уже по, натоптанному, по натоптанной э, дорожке идем обратно. Я довольна. Я вполне себе довольна. Ну, смотрите, волков мы набили уже. А что я хотела делать... Возле домика. Я помню, что я хотела как как за, за, за каким-то. А, я уже не помню. Я хотела ходить сюда, да, в церковь периодически. Посматривать, для чего я затащил туда реликвию. Я уже не помню. Так, ну с едой мы справились. Мы молодцы. Мы умнички. Мы умнички, мы умнички. Так, нам нужно попить. Нам нужно попить, поесть, поспать. Это, да, банки раскиданы. Бесконечный камин. Это хорошо, это замечательно. А, не свободных ячеек. Давай так, готовить. А, давай, мы в тебя чай. Придется ее подобрать. Что мы, тут, мы А, мы тут ничего не сможем готовить. Печаль, печаль, тоска, уныние. Значит, едим так. Едим так, едим так. Что мы можем поесть? Мы можем, кстати, собачью жрачку пожрать. Вот, вот шоколадки тут не очень хорошо. Отнимает воду! Сколько у нас там? Готовности 6 минут. все. Пьем. Пьем чай. Пьем просто воду. Я так понимаю, что соки у нас все закончились вроде бы. Ну давайте собачью еду. Да? Да. Собачью еду. Едим. Сейчас она ее откроет пока. У нас, кстати, в рюкзаке так нормальное место подосвободилось. Что у нас там? Надо еще пить. Надо пить. Пить, пить, и, пить, и, пить, и, пить, и, пить, и, пить, и, пить, пить, пить, пить, пить, пить, пить. У меня сейчас 33,5 килограмма. В общем, это хорошо. Это очень хорошо. Так, мы напились, мы наелись. У нас эффективный отдых. Открой, открой, открой, открой, открой, открой, открой, открой. Где? Где мешок? Спальный мешок. Да, вот он, керосин. Я знаю, что ты устал, и сейчас ляжем спать ты это. И главное, не... не бубни мне тут сейчас. Так, отец Томас. Я в твоих ног Спасибо, и Так, вот так вот. Где сейчас? Ну, я говорю, график сбили, все, Сбили график. Днем спим, ночью бродим. Нормально. Все как положено, все как у обычных людей. Так, все, берем спальный мешок. Пьем. В принципе, это все, что нам тут нужно. Давайте мы еще натопим. Кстати, надо натопить снегу. 85%, 86%, 86%. Ну давайте, который 85%. Поставим ее. Топим снег. Тут тоже топим снег. Подождать до готовности. А это уже, да? Все, берем. Все, нам больше ничего не надо. Попить нам надо. Попели, поели. У нас 2 литра воды. Спальный мешок мы взяли. Мы теперь ко всему готовы. Сколько мы можем нести? Мы можем нести 40 килограммов. Почему? У нас же был эффективный отдых, твою мать. Чё, у меня ни хрена не получается с ней взаимодействовать. Давайте мы сейчас кофеку бахнем, кстати. Короче, все. Нет, бахнем. Готовить кофе. Я, я просто, я разрываюсь. Что надо, что не надо, что нужно делать, что не нужно делать. Все, напились кофе. У нас... Ä, мы не устаем. У нас все в порядке. Плюс бонус к согреванию. Это тоже хорошо. Опять темно, ничего не видно. А -а -а -а. А -а -а -а не хочу я так, не хочу, не хочу, не хочу. Все, я походила туда-сюда, я поняла, что я хочу. Я, я поняла, что я не хочу ночью гулять, ну его нафиг. Давайте часик в восемь еще поспим. Еды, еда у нас есть, вода у нас есть, все в порядке. Выживем. Ну, потому что, блин, ночью гулять такой себе. Там и туман, и то, и все, и пятое-десятое, и ничего не видно. Вот, солнце встает, замечательно. Так, все, забираем. Она вроде у нас отдохнувшая, я так смотрю. Мы можем нести теперь больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше. Так, готовим кофе. Тут просто воду топим. Это мы пьем. Это мы ждем. Это мы ждем. Это мы берем. Надо что-нибудь сожрать. Давай вот это вот. Так, всё, мы чуть-чуть поели. По идее, сейчас там светло должно быть. Мешок я забрала. Мы можем нести больше. Мы можем нести 50 килограммов. Что? Смотри. 40 кг плюс 10. Что? Это мы отоспались, типа, так? 50 кг мы можем нести. Это ты так накачалась, блин? Да она круче Маккензи. Маккензи максимум сороковочку нес. А это 50 кг. 50! Тяжеловес вообще охренеть. Так, нам куда? По дороге, короче, идем. Просто, просто тупо по дороге. Охренеть, 50 кг. 50 кг. Нам нужны, кстати, дрова. Дрова мы можем получить от седова, да? Вот, да, три кедровых... Ломаем. Нам нужны кедровые дрова, чтобы... Банально, хотя бы, чтобы разводить костер. Просто тупо. Блин, 50 кг. Охренеть! Вот эта мощь. Вот это круто. А это что у нас, кстати... Что у нас это за бочки такие? Ну-ка, дайте мы сядем, посмотрим. Может, тут записочка какая-нибудь есть о том, что идите туда, вы найдете кучу топлива. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ничего нету? А такой видный транспорт стоит, такой видный транспорт. Вроде бы, казалось бы. Можно даже что-нибудь там найти. Ну, блин, это круто. У нас сегодня появилась кроличья шапка. Кроличья шапочка появилась. У нас у нас прямо как это, вторая серия и хорошая такая. Прямо, мне, мне, мне, мне прямо нравится. Потому что в предыдущей серии у нас, мы развин, у нас появились штаны, у нас появилась сумка. Мы развинтили еще один миф. Ну, как развентили миф? Это просто очень хорошо заныканная пещера. То есть на нее так вот прямо вот смотришь, ты не поймешь, что это какая-то пещера. Ну, как-то, блин, ее очень хорошо замаскировали Реально. Где мы? Нормально, идем дальше. Просто ее так и прямо не распознать. И оказывается, луна ночью. За камушек заходишь, и вот тебе пещера. Живописный мост. Ну-ка. Ну, такой себе. Ну, там есть только горы вдали. Что-то он как-то странно. Страшненько. Проходим дальше. Так, значит, мы доходим до... по дороге до следующего моста. И на следующем мо мосту мы сворачиваем налево. План ясен? Ясен. Все, идем туда. Вижу цель, не вижу препятствий. Болкам меня лучше бояться, потому что я уже не знаю. Я, мне кажется, я могу на себя, на себя повесить целых три туши и спокойненько их на себя тащить. А я не знаю, целую стаю на себя повесить и понести. Так что, ребята, со мной не забалуешь. Тут лучше даже медведю от меня подальше держаться. Я его тоже смогу унести всего. Причем. Знаете, вот знала охотников. Они как бы абсолютно спокойно почему-то ну, вот, охотятся на волков. То есть, как бы для них это, ну, ну, если на них вдруг нападал, нападал волк, там, из этой серии, то есть на натыкались они на голодных волков. Вот то как бы они абсолютно спокойно убивали их. Но был случай, когда им пришлось убить медведя. Ну, это из истории. И я вот как раз общалась с охотником, и он прям так сильно пережал, он говорит, я не могу. Он говорит, это просто самое ужасное ощущение. Он говорит, он стоял на задние лапы, прям как человек. Он говорит, у меня было чувство, что я убиваю человека. Он говорит, я вот как раз там, вот типа, лепил там котлетки из мяса медвежьего такой, типа, ля-ля-ля-ля-ля, рассказывал, он говорит, но я их есть не смог, он говорит, как бы детям я наделал котлет, там, мальчишкам, он говорит, а сам я просто я не смог есть это мясо, потому что, он говорит, у меня перед глазами вот стоит вот эта вот картина, как он встает на задние лапы, он говорит, как человек двигается просто. Такой вот стресс, такая, такие вот истории от охотников, с которыми я когда-то давным-давно общалась. Здрасте, общалась. А мертвый охранник тюрьмы. Здрасте. А этого я не видела. А служебная записка тюрьмы Черный камень. Кому? Офицер Грей, от кого заместили комиссара округа Стивенс, ответ на перевозка для черного камня. Что-то мы такое уже слышали, да, черный камень? По-моему, тот урод, который пытался нас убить. <кười> <кười> мы уже подготовили достаточно людей для перевозки... А, мы уже подготовили достаточно людей для перевозки заключенных. На Великой Медведе всегда плохо с дорогами и погодой, а в этом году, говорят, будет еще хуже. Давайте постараемся выделить побольше людей, чтобы мы смогли в любой момент среагировать на ситуацию. Как вы знаете, с этим сбродом придется повозиться. С уважением, Стивенс. Заместитель комиссара. Я что-то в горле запершила. Прям встал тут. Что-то непонятное тут происходит. Так, ну записку я взяла. И никакой миссии не появился. Из серии там найди то, найди все. Я, видимо, должна была сначала его обнаружить, а уже потом всех остальных. Ну, я, как обычно, пошла не по плану. В общем, мы находимся рядом, где-то тут. Мне кажется, я даже что-то вижу. Мне кажется, я даже что-то вижу. Подожди замерзать. Или мне, про... Или мне просто показалось. Где-то тут уже... Да. Где-то здесь-а. я где то, здесь -а. Здесь -а где -то. Надо искать. Так, вот так вот. Я, мне показалось, что я видела где-то что-то красненькое. Красненькое такое вот. Да заберись-то туда. Мне кажется, именно на скале. Где-то наверху. Или внизу. Ну, сейчас заберемся сюда. Ну, значит, показалось. Да, мне показалось, что на скале что-то вот есть. Красненькое такое. Значит, где-то там вот внизу получается, да? Наверху тут ничего нету, значит спускаемся. Сейчас найдем. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, Так, отсюда аккуратно спрыгиваем. А то она может себе что-нибудь сломать. Еще один бункер. Я вас поздравляю, мы нашли второй бункер. Прекрасно, прекрасно. Мы можем унести 50 килограмм. А у нас сейчас 35. Нормально, нормально. Погнали. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, это просто ну, энергетический... Сойдет. Это что? Аптечка первая. Так, ну сигнальный пистолет нам не нужен, у нас же ведь есть наш сигнальный пистолет, правильно? Где, Где оружие? Да, какой процент? 92%, процента? Да? А этот у нас 100%. Берем. Как много факельных ракет. Патроны для ружья. Замечательно. Так, обезболивающие не надо. Для амбор, для шитья не нужен. У нас есть. У нас хватает. Персики. Нормально. Нормально берем. Забираем. Опа, канистра с горючим. 3,15 литра. Бачери еще так-то. Ну, пока мы можем тащить. Будем тащить. Поношенный рыбацкий свитер Плотный шерстяной свитер Грубой вязки, любимая одежда Северных рыбаков с высоким гормом, И обычно очень теплый, но и тяжелый Блин, у нас уже 40 кг Опа, шерстяные коль... Черт, у меня Мне кажется, у меня морда трестит Я ее просто, я ее всю собрала Я ее всю одела если на меня как в прошлый раз нападет, блин, долбанный медведь, я просто я не переживу разрывы одежды. Так, что у нас тут еще есть? Бумага. Местные легенды! Большая рыба. Чую, все-таки придется мне ловить рыбу. Дети, играют э, большая рыба, дети, играющие в философского пруда, называют его Большой Эдди. Он съест сколько угодно хлеба, мяса и другой еды, которую бросит ему воду в надежде выманить эту громадную рыбину на поверхность. Разумеется, дети не были бы детьми, не будь они столько сильно увлечены этим существом. Они могли часами сидеть на берегу, ожидая, что оно наконец-то покажется. Остальные вели себя куда более сдержанно и предпочитали оставать, оставить рыбу в покое. Есть ли правда в этой истории? Никто не знает. Огонь, берем. Еще и теперь рыба. Арах... своей паста, берем. Что у нас тут? Батончик 28. Ну давайте возьмем. 28, берем. Берем. Мне снова перевес. Не могу. Мне, мне, мне, мне, Открываем мне, там что-то тоже должно быть. Вот, часть 2. Джоплина, часть 2. Ты хочешь сказать, что у тебя есть еще и третий? А, все эти землетрясения. Знак. Старый мир вокруг меня рушится. Нужно идти. Нельзя сидеть на одном месте. Нужно уходить. Подняться выше. Куда-нибудь к открытому небу. Дальше леса. Повыше. Нет. Не говоришь, что опять к самолету только не говори, что опять к самолету. Так, это рыба, байки. Это, блин, круто, круто. А, -а, -а Смотрите, это уже рядом. Вот еще. Блин, нам до сюда дойти. Так, это мы все обыскали. Только воды. Один литр, нормально. Мне плохо, мне сейчас плохо станет что, что со мной делают эти бункеры Я просто Я, я забиваю себя до отказа Мне нужно как-то Надо, короче, это все вытащить Наверх И где-нибудь рядышком сбросить Блин, ну это Ну мы можем нести, подожди, 50 килограмм У нас уже 40 с чем-то Мы еще, мы еще, ого-го Мы еще, ого-го 46 кг мы еще ого-го-го-го да? так этому мы бросаем мы еще нормально мы еще вот нормально нормально мы еще волков еще нескольких на себе утащим все хорошо все под контролем все в порядке нормально держите а мы куда идем почти в ту сторону так сколько времени О, пора заканчивать пора заканчивать заканчивать пора пора заканчивать ну давайте мы спустимся сейчас вниз и тогда на этом закончу ну это просто это, это вот мои слезы я не могу это вот прям столько всего я так счастлива что я нашла этот мешок я так счастлива что я могу утащить больше теперь 50 килограммов нести на себе это же охерительно так, еще одни местные легенды мы нашли. Ну, короче, все. Спасибо вам большое, что были со мной, что смотрели меня. Подписывайтесь на канал, подпис... подписывайтесь... да, на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, все ссылки будут в описании под видео. Всем огромное спасибо, всем пока-пока.